Работа над композицией завершается. Завершается и трансформация моя через эту композицию. Философия растворяется с трансформации и в самом процессе творчества, в самом действии. Философия уходит в само действие. Нет разделения на сознание и подсознание. Я и встаюсь в осознанности днем, и во сне. Путь творчества короче к Создателю через творчество чем служители, просителя.